В на сайт где продаются и ключи от игры Steam со скидкой. Заходите, покупайте, будете довольны. Доставка мгновенная. Steampage.com. Покупайте и играйте. Steampage.com, ссылка в описании. Итак, Здравствуйте. Я, ну как вы знаете, николас21. В стиме я николас 220583 Вот. Сейчас вам расскажу, как правильно активировать ключи. Steam Включи Steam, чтобы получить игру какую-либо. Например, мы сейчас будем активировать игру Mortal Kombat 10. Итак, я, у меня есть ключ. Вот, открываем блокнот. Затем мы копируем. Открываем раздел «Активировать Steam». Листаем. Затем в бланке «Введите ключ продукта» мы вставляем Ключ Выкопированный из блокнота К сожалению на данный момент у меня на аккаунте уже активирован такой продукт Если вы повторите такую же операцию С новым ключом которую, э, от игры, которого у вас еще нет Как раз игра у вас именно активируется Приобретя ключ И вставив его бланк регистрации продукта вы получите игру. Если же вы получили ключ на бесплатной раздаче, то тем более получите бесплатно. Вот, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я многие игры на этом магазине покупал и вам советую. Не кидало бы, точно говорю. Ну, вот, собственно, и все. Встретимся в следующем видео. Пока-пока. Ставьте комментарий, получилось у вас или нет. Жду ответа.